Во имя всех тех, кто жив и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Должен бы привал тут быть. Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже километров тридцать. Родниковый, ледяной водицы. По пол ведра бы на брата, а? Полк, вперед! и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Вот так ты и письма от сына читаешь. Прощешь немного. Оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь. Тебе все больше сынок письма шлет. А от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой? Нет у меня жены. Разошлись. Давно. Прошлый год. Вот как. Ну, а дети с кем же? У тебя их никак двое. Да с матерью. Ты бросил жену, Микола? Нет она меня в первый день войны возвращаюсь домой ну, из командировки, а ее нет. Оставила записку и ушла. Что же она, стерла, другого сыскала? Не знаю. Знаешь, нашла. Ведь вот, какой народ эти бабы. Парень ты себе видный. Хорошее жалование получал, агрономом работал. Какого же ей черта надо было, а? Обдеть, а она, сука, подумала. Петь, но... дай закурить, родной. Медсамбат. Ходил? Ходил, ходил. Ну и что? Ничего. А чего ж ты ходил? Так просто ходил. Знакомых искал. А ты знаешь, там была одна гарненька. Не клюнула? Да я не старался, чтоб клюнула. Ну, за ты брос, не бреши. Я ж бачу, как ты чего бы вот травою начищал и медаль свою тряпочку и надраивал. Ну, правда, там попадаются не с такими медалями. хе Я Говорю тебе, что мыслях не держал. Так просто прошелся. Пусть твоих орчений не шибко разгуляйся. В последнее время до того тащал, что даже жену во сне перестал видеть. Это точно. Эй, что ж тебя так вы чрезвычайную в с толщиной? А ну-ка отсыпай половину. А, а я тонкий из чужого табаку. Крутить не умею. Отсыпай! Ну-ну-ну-ну, ладно. Ах и Селяна, чего ж а? Я из своего делу мало с потоньше. А шо ж герой? Постные сны вижу. Всякая дрянь снится. Руть твоей каши. Ты брось, Микола, горевать о ней. А твою им тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, врача сейчас главная штука, в них самый корень жизни. Я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщина, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Вот и на ее три узла завяжется, а своего достигнет. <режит> <режит> Ужасно ушлое животное, женщина. <режит> я, брат, их знаю. Ведь вот на какие штуки женщины это чертово семя способны. Это еще до войны было, на 1 мая. Я и мои другие товарищи компаньоры зателись выпить. Ну, собрались семейно, жорами, У Иаи нашлась. Ну, подпили несколько, так, по литру на брата. Ну, я, конечно, подпил, и жена, Настасья Филипповна, тоже. И была на этой вечеринке барышня. Очень она хорошо эту цвяночку танцевала. Лежу я на нее. Любуюсь. Ну и никакой у меня насчет ее ни, ни задней, ни передней мысли нету. А жена Настася Филиппова. Настасия, я Петро Лопахин. Ну, как изволи почевать, почтенный мистер Стрельцов? Пойди с поваром, поговори, у меня голова болит. Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления. Жара и головная боль. Пойдем, коли лучше искупаемся. А Опять трогаться, скоро пойдем. Привет. <сосимый> это Щогай. Пошли с нами скупаемся. Как-нибудь это отрем тебе. Вот, Микола, тягач так тягач. Но сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Тут этот мотор трясся по комбайнам попрет, дают честное слово. А ну давай заводи. А -а -а. Пойдем он тут долго будет. А ты еще не купаешься, не правда? У меня малярия. ты нынче николай чё че ты а? чему же радоваться не вижу основания ну не видит он основания. живой живой ну и радуйся ты гляди денек то какой выдался благодать удивляйся тебе старый ты солдат год почти воюешь А всяких переживаний у тебя прямо как у до призывника ты что думаешь Дали нам дух, так уж все. Конец свету. Войне конец. илопахин вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески. Он даже ухитрил с медсанбат сходить. А вот Жакши со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего рана, что посмотришь на ее. Серьезно тебе говорю? При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата. Я уж не говорю про этих, про командиров. Для меня ясно одно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Ну а кое о чем. Можем догадываться. Идем на пятый день. Скоро Дон. А потом Сталинград. Разбили наш полк в дребезги. А что с остальными? С армией? Топаем, топаем, и когда упремся, неизвестно. А ты живой, но, мало радуйся. Солнце светит, кувшинки плавают. Иди ты, знаешь, куда со своим кувшинком? мне на них смотреть-то тошно. А я не вижу оснований, чтоб не по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Бьют нас, значит, по делом бьют. Воюете лучше, суки на сыны. Я тебе вот что скажу. Ты при мне, пожалуйста, не плачь. Я твои слез вытирать не буду все равно. Да я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты своего красноречия понапрасну не трать. Ты вот лучше скажи мне, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Вот тут вот научимся. Вот в этих вот степях научимся. Я уж, например, дошел до такого градуса злости. что плюнь на меня, слюна кипеть будет. Зверею Распоныряешь, дьявол кривоногий. Родники там, что ли. Вода холодная, прям страсть. Много наловили? Около сотни, он не крупный. Фу, ну это ж много на двоих-то, ребят. Вот что, берусь на ведро и соли. Идет? Идет. День добрый, здравствуйте. Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то, хотим сварить. Соли вам? Да. Ты мне вот кизика вот этого но вам жалко дать не то, что соли. Матушки мои, за что ж такая немилость-то к нам? А ты не знаешь, за что, вестыжие твои глаза. Куда идете, за дон поспешайте. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружье брать, да выронять вас от немца? Народ-то на кого бросаете? Не стыда, не совести у вас, проклятых, нету. Солю вам захотелось, чтобы вас на том свете солили, да не пересаливали. Не дам! Ступай от Седова! Ну, и та же ты, мамаша? Не стоишь ты того, чтобы с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков. Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается. А меня, Соколик-то мой, все касается. Я до старости на работе хрип, гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как у оставляли все на разор, да на порух. Понимаешь, ты это своей пустой головой? Это все мне без тебя известно, мамаш. Но ты напрасно так рассуждаешь. Как умею, так и рассуждаю. Адам ты не вышел учить-то меня. Наверное, в армии у тебя никого нету, а то б ты иначе рассуждала. У меня-то никого нет. Поги, испытаю соседи, соседей, они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого младшего сынка убили в Севастополе городе. Понял? Сторонний ты человек чужой, домой я с тобой так по и разговариваю, а заяви с я бы их на вас не пустила благословил бы палкой через лоб и сказал бы своим материнским словом «Взялись воевать, так воюйте, окоянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать». Извини, мать. Извини. Поговорил, как меда напился. Эй, служивый, погоди ка Посуд тогда принеси. Ну, что же, мы люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша. Спасибо. Старушка такая веселая, разговорчивая попался. Ну прям прелесть, а не старушка. Сыну я тоже в армии. Но она увидала военного, конечно, растаяла, угощать затеялась. Сметана предлагал. И ты отказался. Ну что я, бродяга, что ли, такой? Чтобы бедной старушечки последнюю сметану сожрать. Это сморокая старушка. Старушка. Ты лучше про свою старушку расскажи. Ладно, тебе смеяться. Я отказался. Лопахи. А вот, кстати, понесешь ведро. Попроси мне сметанки. Ох, держите меня, товарищи. Я от этих ароматов прямо ж в огонь могу свалиться. Балдежный пиво сюда, да, Сашка? О, Ледяного, треворного. Хоть бы брезентом накрыли машину и спекутся ведь на такой жаре. Совсем бы как на садовой, да? В Ростове, в гостинице интурист. Укропчиком пахнет свежими раками! Без пива пойдут. Глаза уже вылезают. За каким лешим понесло их днем? Стив голая, налетят самолеты и наделают лапши. Можно они по необходимости тронулись, что-то и саперы перестали своими молотками стучать. Улыбнулись на мраке. твои в три, господа бога, старая колонтью. Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна. За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего. В бой идти со знаменем это подходящее, а уже отступать с ним. А, как предполагаешь, устоим. Надо бы устоять. Не земля, а увечье для народа. А? Ну как, Микола? Доходная работенка. А? Волне! Ты ешь порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. А. так, Что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Да ни в какие ж трудодни нашу работу не уложишь! А ну кончай разговоры! Свягинцев! Никола, а? Гости жди гостей. бар чемобразцом за Yeah! Они сходу хотели взять на храпа, а мы их умыли. Пускай опять идут. Мы их опять умоем. Еще, комбайнер, брось, на эти убытки у тебя, Женка. в голове, цифр не хватит. Какой Ой, хлеб ты. полипа? А что сделай, Ракостеневый? Николя Стрельцов, перед тем, как в госпиталь его отправили, поручил присматривать за тобой. Смотри, говорит, за этой полудорой, за Звягинцевым, а то неравен час убьют тебя по глупости. Вот я и оберегаю тебя. Сухаря поживать, хочешь? Дай один. А, два. Это ж надо. А. Да не терзай ты себя. Поговори лучше со мной. А то бормотишь один про себя. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы вас прищать. Ошибаешься, дружок. Именно я и начальство над тобой. И ты мне в настоящее время должен не грубить, а наоборот, всячески угождать. Это почему ж такое ты оказался в начальниках? Потому что головой надо думать, а не железкой вот. От полка остались одни осколки мелкие. Еще повоевать мало с таким же усердием и нас полку останется как раз трое, ты, да я, да повара Лисиченко. А раз уж нас останется трое, то в должности командира кажусь я, а начальником штаба значит тебя, дурака. Так что со мной дружбу не теряй. Таких, как ты, командиров не бывает. Это почему же? А? Потому что командир полка должен быть человек серьезный, самостоятельный, на слова. А я что ж, по-твоему, дурак, что ли а ты балабон и трепло. Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? А у меня и сейчас есть горе, а что? Что-то не видно по тебе. А я свое горе на выставку не выставляю. А какое же у тебя, к примеру, горе? Обыкновенное по нынешним временам. Город-то мой небос. Заняли, а там мне жена, отец-старик. Шахта, на какой я с детства работал. Товарищи я многих за войну потерял навсегда. Понятно тебе. Вот видишь, Лопахин, какой то человек. Это как горе у тебя, ты все шутки шутишь. Вот Никола Стрельцов был настоящий, серьезный человек. Он меня невыносимо уважал. И я его тоже. Его за серьезность характера даже жена бросила. Ну, а ты что есть такое? Шахтер, угольная душа. Ты только уголь ковырять и можешь. Да из длинного своего ружья стреляешь кое-как, с грехом пополам. Нет, пустой ты человек. Одна внешность у тебя, больше ничего нет. Кронебойщик. Дело серьезное. Не по твоему характеру, а характер у тебя 5, 5. Ну, характер. У тебя, у тебя, петь, петь. Эй, ты че это? А ну-ка дай за ход. А никого. Что-то я вроде задремал, Петя, а? Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Вот же сил в тебе лошадиная. А на сон ты слабый. Верно. Я опять могу уснуть Но, на Ты как только увидишь, что я вот так вот на. голову опускаю. А? Я тебя прошу пей. Стукни меня у спину, да покрепче, а то не услышу. <сосы> <сосы> <сосы> вот это я с удовольствием. Прикладом промеж лопатку. Яко а. <сы> закуривай. Ты глядишь, сон тут тебе отвалит. Вольно то у тебя уснул, жалкой. А. Прям как у этих. У кого? У а, этих. Даже хуже. Ты тут всего на одну цигарку. Бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до да чего ж мы табаком обнищали, а? Закуривай, не рассуждай. Закуривай. Ничего ж, обзор у меня Прелесть просто, а не позиции. давай подсоблю. А то предбудущему командиру полка как-то неудобно в земле ковыряться. Соби, подсоби, подсоби, вот. вот отсюда будем их бить, поганцев. Ах, будем бить. А только стружки с танков полетят. И мясо пополам с шерстью. Будет что ты храбрый стал. А вчера, когда танки на нас пошли, 30 то сбледнел. А, ты. А я всегда бледнею, когда они на меня идут. А. Сашка! Пошли давай! пошли, давай! Как будто ты обе тебя не знали, что делать. Тоже с дамскими нервами оказался. Эй, богомолец Иван! Чего ты по-стариковски? Если больше сверху ты елось? В земляной любви надо достигать определенной глубины. А ты все сверху нравишь. копаться. Поверхностный ты человек, Ваня, поверхностный. Вот через это тебя жена и письма-то редко шлет. Вспоминать тебя черта, ничем добрым не может. Но. А, а. Ваня ты, Ваня, мать твою. Господи ты, Боже мой, до чего ж ты песец сквернословить горазд. Ругался бы пореже. Ха. Ты на собачью стойку делаешь? Альдис льдич Ну-ка, Сашка, побудь здесь. На страже интересов Родины. А я смотаюсь на минутку это черепичное здание. За какой нуждой? Схожу на разведку. Если старшина или кто-то другой спросит, где Лопахин, скажи, мол, до ветра побежал. Какие-то ужасные схватки у него в животе начались. Может, даже дизентерия. Э -э, Я свет твою душу! Почему до сих пор кобылы нету? Да успеешь, Лука Михайлович, свою старуху Дадон домчать! Здравия желаем! Лопахин Петр Федотович, Здравия желаем! Это что ж такое у папаш? Колхозная конюшня? Нет, это наша молочная ферма. Ага. Вот собираемся в а, пропадет наш хутор, все огнем возьмется, если бой тут будет идти. Да, хутора вашему, как видно, достанется. А мы его будем оборонять, папаша, до последней возможности. А, помоги вам Богу, Господи, стой, Ну, а молочка от свежего может добыть у вас? Или хотя бы масло сливочного? А этот, сынок, вам надо обратиться к заведующей молочной фермы. Он настоит, конопатенькая такая. А вы кто ж такое будете почину? Я тут конюхом работаю. Вот уж третий год работаю. Да. Работаю, дай бог, всякому. И покос за мной, и присмотр за мной, и премию нынешний год мне сулили. Не знаю, как вас по отчеству, Глаша. Но ну, просто прелесть а не женщина. Ну, просто сбитые сливки. Вот на мой аппетит. Возможно, целиком. За один присест скушать. <говорит> а так одномазывают вот, по кусочку на хлеб. И жевать, даже без соли. Душ какая есть. Да ладно, вам скромничать-то. Определенно хороша глаш это не наша. А с чего это вас так разнесло-то? Ешь из порного молока или из простоквашины? Не ну, хватит! Ребедон-то да пойдем. За маслом потом придешь. Когда потом-то? Когда? А? <связь> <связь> Я такие глупости не люблю. Раз остынешь. Ругаться с собой, да? Ах, ругаться с тобой, ругаться с тобой. Видишь ну, ну что? Видишь, что? Ну что, ну что, Ой. ну что? Уйди сейчас, закричи! Рикари! Чего ты там запропастилась? По долам кольду примёрзла, что ли? Иди скорей! И чтобы кобыла мне в глаз щету привела! Задон будете отступать или здесь останетесь? Интересуюсь на всякий случай. Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами? Нет, нам пока не по пути. Но если ж доведятся, то где мы встретимся-то, Лашенька. Ты родишь ни к чему встречаться-то нам? Если уж так захочешь повидать, что будет, не втерпешь. В лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от хутора не пойдем. Понял. Сашка, а? То, что, Сашка? Сто ж ругаться будет, не ходи. Я бы не пошел. Да ноги меня сами несут туда. Холоша, холоша. Если бы не война, согласился бы с ней всю жизнь под коровым врехом сидеть и за дойки дергать. За чьи дойки-то? Это не важно. Психой, что ли, что под сливочным масло отказываться? Не врагу уже его оставлять. О, если масло дает, да к черт дремать-то иди. слышу нет облачинка ну вот. если бы эти сердки под небесные сидитчики всегда достойные а потом ран держи на ну, нас идут видит пикировщики сейчас падать будет Чего заснул? Петь, чего заснул, спрашивай? Ты не раненый? мать, Долетался. Вот так, Сашка, примерно надо их бить. Ну ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, пёс Федорович. Молодец, Лопахин. Видал? Доброе. Как я его завалил? Гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня. Федя, меня не убили? А глаза у него ну, прямо по кулаку на лоб вылезли. И парень и редко от него пахнет. Он за страху-то видно того. Красов. Живой, а чего мне? Что ж, поздравляю с удачей. Как ты его бери, выпей А себе? Давай, давай. Спасибо. Ой. Это у тебя первый? Первый. Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Наверное, будешь представлен к награде. Это хорошо, я согласен. Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления. Передай борзых. Бой будет страшный. Они ж не знают, сколько нас всего. Они ж думают, нас тут целая дивизия. Примни-то у тебя. Ладно. Жаркий будет денек. так же смотри в оба. Переправу держать надо, войска должны пройти. Ну как, сибирский житель? Тебя, однако, и бомбы не берут. А меня, однако, никакой причин до самой смерти не возьмет. Ну, бы шанешками-то. в гостишь, пришел к тебе. А ты сходи в гость к моей жене. В Омск. Какой сегодня день-то? Воскресенье. В воскресенье. Обязательно напекет шанишки. Вот она тебя угостит. Mm. Не, не пойду. Далеко. Прах с ними, шанишками твоими. Да. Далеконько, однако. Далеко. Mm -hmm. Лучше ты, Лопатин, угости меня табачком. Mm? Табачком. Давай, пожог, что ли? По что, пожог? Нет. чужой это он за все, да, вкуснее. Да давай, не скупись. А. Если бы мне пофортело долбануть самолет, я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям. Лейтенант приказал передать тебе, что блядел в оба. Парень за головой. Знаешь, что думает? танки на нас сперва будут силу пробовать. Вон за теми вот высотками, какие против нас, им хорошо сосредоточиться, и проход хороший. На нас и попрут. Вот. Лейтенант так и сказал, я, говорит, на борзых, и на тебя, Лопахин, надеюсь. Будем стоять до последнего, Аким. Правильно делает, что надеется. Народ в полку бывалый. Большинство коммунисты. Да и лейтенант хорош. А? Хорош парень, да. Мы устоим, вот как соседи. Соседи больше как-нибудь устоят. Но желаю удачи, Эким. Взаимные тебе. Этого мне только не хватало на старости лет. Здравствуйте, наше вам. Доброго здоровья. Благодарю за внимание. Катай ты дали к чертовой матери. Ох, сказал бы я тебе сейчас. Но не для тебя сохраняю самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос: какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидеть? И где кухня? И что мы сегодня будем жрать по твоей милости? Никто меня сюда не сажал, браток. Я сам вырив себе окопчики, вот тут. Тоскну мне стало сегодня кухни Вот я и покину ее. Он тут отабрился. Ты что ж думаешь, мы без тебя оборону не выдержим что ли? Именно. Попал у самой яблочко. Не понадеялся я на тебе, лопахин, подумав, что ты дрогнешь у ваш хвилину. Вот я и пришел. Ты мне ответь и без этих твоих штучек. Чем мы сегодня жрать будем? Борщ, как как как, Кака. как а так борщ и свежую бараниную и молодую капусткую. Видишь, как идило. Бомбую Коломосту овец побило. Так я одного дорезал, не дав ему злою смертью сдохнуть. <laughs> Разумеешь? Ну и зажарку жарку zrobiл, свежие капусты на огороде добыв, злодейский, правда, добыв. Зажарку зробил и пришел. <клес> вот, вот, повою трошки, піддержу вас. А там прийде пора, и горячий борщ, и свежую бараниною по можливости будет доставленный. Так, да, так, так что у меня все в порядку, Петрусь зато, Петруся, пила меня, Матуся, ой, Петруся. Ну, ты довольный мною, герой? Чего ж ты молчишь? Тезка моя дорогой, Петя. Знаешь, Петя? Краще б ты, заместя цих собачьих нежностей, дал бы мне гранатку. Я тебе дам гранатку, Петя. Я, Я тебе дам. На тебе гранатку. Да. Дай мне гранатку, да. дай, можешь сгодиться на дело. На тебе. Вот эту дернешь и по голове его, гада. по голове его. У -у -у. Ничего. Благодарю. За внимание. Ну, Сашка, подтяни дана, и держись. Как тебе настрой? Еще? Вот это хорошо. Главное в нашей вредной профессии это, чтобы настрой не падал. Патрон поряд 就是 человека в маком прослала. О! Ты глядишь и вилла, тяжко. Ведь я их почему добро можем нынче безработными оказаться. Сволочь раздолбанная корыта! Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Я? Ты увидел ее без слету? Мне он тут мертвый, нужен а не пленный.